Первый удар не оставил сомнений ни у зрителей, ни у судей, что это было чисто и безобоюдно. На вытянутой руке попытка забрать голову, когда это не получилось, сместил акцент на ногу и удачно ее отобрал. Молодец. Прекрасный выпад в исполнении Даниила. Четкий колющий в голову через накрывающий блок. Все равно дошел, достал. Противник в этот момент во время отмашки, к сожалению, не попал. 2-0. Уверенный видит. Обратите внимание на недоумение на лице Данила, даже прикрытого маской, оно читается. Откровенная судейская ошибка. Был засчитан удар в нож, как поражение по вооруженной руке. Даже на замедленном повторе 5% скорости нет возможности однозначно определить, был удар или нет. В моменте его не было ни видно, ни слышно. Поэтому все попытки спортсменов привести обратно к понятию фейерплей были не защищены. Не убедился Юг, удар не защитный. К сожалению, черный нож на фоне черной майки ни хрена не различим, но с моей половины точно было ощущение, что накрывающий плот Макса был пробит и ему нож Данила задевает верхнюю половину корпуса, а по ответ Макс просто поверх плеча проносит нож, не касается. Даже если это была очередная судейская ошибка, будем считать, что баланс на и зла восстановлен. В рамках этого соревнования мы решили не подсчитывать и не штрафовать за обоюдки, за исключением их огульного провоцирования а-ля «Бессмертный Супермен». Таких ребят было абсолютное меньшинство. Мы даже никого из-за этого всех таки не отправили. Тем не менее, условность была. Еще один неоднозначный момент этого поединка, Данила-то забирает ногу 100% без вариантов, с моей стороны это очевидно, а вот нож Максима оттягивает майку и такое ощущение, что там не было касания по мясу, просто пошла ткать. Хороший однозначный момент. Макс в своем рубящем ударе цепляет вооруженную руку Данилы. Данила, соответственно, идет пустить рубящим, но просто не успевает этого сделать. Еще один из очень спорных моментов. Откровенная судейская ошибка. Нож Макса сейчас не работал абсолютно по вооруженной руке. Это очевидно. В ответ Данила, конечно же, не дотянулся. Тем не менее, очко Максу было засчитано. Давай, Даня! Атака в нож со стороны Максима была практически уже расценена как победное финальное очко. Как будто забрал вооруженную руку, Данил в ответ не дотянулся. Но нет, во в процессе рассуждения мы поняли, что это просто была атака в нож. Даня, делает! К сожалению, не самый удачный ракурс, но тем не менее, в этом сходе у них обоюдка были зацеплены по очереди обе вооруженные руки. Извините, более удачного ракурса нет. Там получилась следующая ситуация. Макс режет вооруженную руку Данилы, и Данила в ответ выворотом режущей кромки успевает ему в моменте отомстить. Дело в том, что здесь очень важно отношение к подобного рода обоюдкам. Я всегда на стороне атакующего, то есть если со стороны Макс шел акцентированный удар, что со стороны Данила его не было. И я автоматически был на стране Макса в этой ситуации. Однако же то, что они признались и сыграли на фэйрплее, делает им честь как спортсмена. <реклама> В очередной раз Максим атакует вооруженную руку Данилы. Данила делает разворот режущей кромки и, возможно, подрезает Максу запястье. Дело в том, что со стороны Макса четко очевидно есть акцентированный удар. Отмах Данилы со стороны можно тупо не заметить, а даже если заметишь, всегда можно поставить под сомнение его эффективность. Поэтому в размене отмах на акцентированный удар всегда предпочтение остается ударом. It's not.